27 октября прошел конкурс, посвященный 30-летию Конституции Республики Татарстан. Мероприятие прошло в стенах главного здания Казанского федерального университета. Игра проводится при поддержке Конституционного суда Республики Татарстан совместно с кафедрой экологического, трудового права и гражданского процесса. Конкурс развивает представление о нашем основном законе, Кроме этого, данный конкурс оставлен очень интересным образом. То есть, есть у нас раунд чисел, то есть, где мы анализируем числа в праве. далее есть конкурс получается, размышления о конституции, где мы даем отрывки из произведения, и студент должен угадать, в чем же смысл с точки зрения права и конституции вот в данных отрывках. Участники конкурса прошли испытания на знание конституции Татарстана, истории ее принятия, а также знание культурного наследия республики. Игра состояла из четырех раундов. Длительность оставила полтора часа. Конкурсанты, студенты второго курса создали свои группы. Для такие мероприятия, которые будут освещать Конституцию твоего региона, довольно полезны для студентов, которые обучаются в этом же самом регионе, чтобы как минимум знать. Законы твоего региона, в котором ты сейчас живешь, в котором ты, возможно, будешь жить и будешь в дальнейшем работать и планировать всю свою карьеру и всю свою жизнь. Также по сути повышает может повысить патриотизм человека, если он будет знать свою страну, свой, свой народ, как все принимались те же самые законы, о чем они. в конкурсе приняли участие 8 команд. Победители получат памятные подарки от Конституционного суда, а также от юридического факультета. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.